Как пополнить счет в компании RSV Systems? Для этого нужно войти в свой личный кабинет. Вводим логин и пароль. Нажимаем войти. Попадаем в личный кабинет. После этого заходим в партнерскую программу. Вот, если у вас здесь... Соглашение, то нужно его пролистать, поставить галочку. Нажимаем "Пополнить основной счет", вводим сумму, например, 100 долларов, нажимаем "Продолжить". Здесь разные платежные системы, я буду пополнять через Визу. Сразу отображается сумма. Нажимаю визу оплатить карты России здесь проверяем еще раз сумму нажимаем продолжить вводим номер карты Срок, Срок действия. Владельцы. И ваш секретный код. Платить. сейчас придет секретный код на смс на телефон вводим код Подтверждаю. Все. Нажим, здесь нажимаем вернуться в магазин. Плата произошла. Пришла смс, что списались деньги с картой. Мы вернуться в магазин. И в течение нескольких минут они поступают на счет. Пока еще не поступили. Сейчас обновлю страницу и посмотрим. Прошло 5 минут и деньги поступили на счет. Вступление на основной счет в размере 500 долларов. Всем спасибо за внимание.